Добрый день! Демонстрировал вашему вниманию модель, рабочую модель самодельных батареек. Вот я собрал такие столбики цветочных горшков, соединил их контакты, электродов соединил параллельно и последовательно, набрал около 15 вольт, но сейчас показывают 13. Вероятно, потому что холодно. Не знаю, контакт плохой. Зажигаем лампочку. Вот она работает, но падение напряжения идет С 12 до 8 вольт. В общем, на холоде даже меньше немножко. Нужно увеличивать площадь. Уменьшать длину проводков. И увеличивать площадь активного электролита этого.